Попродавали квартиру, собрали чемодан, крысы бегут с корабля, тебя вообще ни на какую работу не возьмут, бомжевать, еду благотворительную кушать, я не знаю, что ты будешь сосать. Ты точно хочешь такой жизни? нас будут дальше, как сидоровую козу, понятно? Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Друзья, сегодня будет одна единственная тема выпуска. Очень просто. Пора ли валить? или уже поздно валить. В общем, смотрите, очень много людей уже уехали, и, судя по всему, не тысячи и даже не десятки тысяч, сотни тысяч уехали уже. Тем, кто остался, может быть, тоже пора валить или все-таки не надо валить. В общем, давайте разбираться в этом вместе. Поехали. Почему люди уезжают? Первая причина экономическая или бизнесовая. У многих людей бизнес связан с Западом, и сейчас просто, ну, не самое лучшее место объективно Россия для того, чтобы вести партнерские отношения с Западом, поэтому люди уезжают. Например, десятки IT-компаний, которые релацировали сейчас Болгарию, Турцию, Армению и так далее, именно по этим причинам релацировались, что из России они не могут теперь работать на мир. Ну, грубо говоря, если ты сидишь и звонишь из России клиенту какому-то в мире, то клиент говорит, эй, че, вы же агрессоры, работать с тобой не буду. Поэтому для того, чтобы продолжить бизнес, люди вынуждены перенести бизнес в другую страну. Кстати, для тех, кто релацирует свой бизнес в Тель-Авив, в Израиль, я сделаю сегодня специальное предложение. Суть этого предложения такая, у меня есть коворкинг в Тель-Авиве, Сок называется, ну такой же, как в Москве, и я приглашаю тех, кто релацирует свой бизнес в Израиль, прям переехать целой фирмой в этот мой коворкинг. Ссылку дам в описании. Друзья, я дам специальные вам цены, привлекательные, и самое главное, я дам вам патронат в Израиле, потому что, переезжая в новую страну, вам, конечно же, нужны соответствующие связи, покровительство и так далее а некоторые бизнесы даже могут получить от меня инвестицию. Некоторые специалисты высокооплачиваемые, айтишники и так далее, они тоже вынуждены уехать, потому что они просто не знают, смогут ли они в России получать ну, свои, там, не знаю, 10 тысяч долларов в месяц. Ну, такая зарплата, а может быть, даже 20. Поэтому они тоже уезжают в другие страны, но они хотят ну, продолжить получать эти 20 тысяч долларов. А ты бы, когда вот сидишь, ты бы как предпочел? Остаться или пойти за длинным рублем или там за длинным долларом? Вот и все. Второе — политические причины. Ну, вы знаете, кризис обострил разговоры о том, что пятую колонну нужно прижать. Некоторые СМИ, там, дождь и так далее уже закрыты. Куда людям деваться? На некоторых людей откровенно оказывается давление, а некоторые просто в страхе и боятся. Поэтому вот по этим всем причинам тоже идет отток людей, люди уезжают. Есть среди этого пула людей люди, у которых ну, есть страх от того, что страна впадет в изоляцию, такой железный занавес 2.0, и они больше не смогут ездить по миру, там, брать какие-то контракты, общаться с людьми. Ну, просто вот страх внутренний, он их разрывает, и поэтому они вот вот от этого страха убегают и уезжают. Третье. Люди, которые на панике действуют, люди, которые хотят спрятаться от этого хаоса, от непонимания, от неясности, которая вдруг возникла, люди, которые попродавали квартиру, куда-то там уезжают, собрали чемодан, все, уехали, люди, которые даже не позаботились, возможно, о подготовке вот этой самой релокации, люди, которые сделали на панике действия или сейчас делают на панике эти действия. Поэтому, если ты такой, куда-то вот, вот, жопа от стула поднялась, вот так вот тебя вот это понесло. Эй, будь внимательным подожди, замедлись. Вот сейчас замедлись или останови твоего соседа, друга, там, партнера, товарища, замедли его. Подожди, подумай. Если уж ты собрался, ну давай, подготовь все, давай. Подготовь резерв, подготовь базу, куда ты будешь релацироваться и так далее, потому что третья когорта людей, вот эти, которые на панике действуют, Ребята, очень тревожная группа, потому что можно нанести себе множественные травмы. Друзья, отвлекаясь от темы, немножко скажу. Вы уже подписались на мои резервные каналы? На ютубе 2 миллиона подписчиков, а в телеграме только 400 тысяч. Подпишитесь, ведь куда бы вы ни уехали или остались бы в России, на Антарктиде, на полюсе, в Америке, в Китае и так далее. Друзья мои, быть со мной на связи это просто, а, выгодно. Второе, это безопасно. Третье, это причина качества твоей жизни. Поэтому прямо сейчас на мои резервные каналы подпишись, ссылка будет здесь. Какие основные риски есть при переезде, которые люди не просчитывают и делают трагические ошибки? Первое. Ты не имеешь профессию, которая бы котировалась в той стране, куда ты уезжаешь. Ну, все. Ты такой приезжаешь, и единственное, на что ты можешь рассчитывать, это полы мыть в каком-то там, в какой-то забегаловке, да, и ну так далее. Ну, тебе платят какие-то копейки или сиделкой работать. Ну, дай бог вам заплатят 300-500 долларов за сиделку. Ну, 800 иногда платят в Британии, где прожить на 800 фунтов, это знаете, как бы это хит, сосать у шарика, мне кажется, лучше, чем в Британии на 800 долларов там, прожить. Поэтому будьте внимательны. Какие профессии наиболее востребованы? Айтишники, сейчас везде айтишники востребованы, да, врачи высокой квалификации, да, например, сварщики высокой квалификации и так далее. Далее, ты не знаешь ни одного языка, кроме русского. Как Лукашенко, когда корреспондент его спросил, сколько вы языков знаете, он сказал, пять. говорит, ни хрена себе, а какие? Он говорит, русский, пысмане и устно. Это, говорит, два. Белорусский, пысмане и устно, это, говорит, а вот четыре. И дальше, говорит, еще английский. Он говорит, а скажите что-нибудь по английски Он говорит, хендехок. Так это же, говорит, по-немецки. Так это, говорит, шесть. Вот если у тебя примерно такое же знание языков, ну, давай так, даже рабочим тебя не возьму. Ну правда, ну как ты будешь там кирпичи носить, надо что-то как-то общаться, да? Даже сиделкой, если ты будешь утку подсовывать под этого там старикана какого-то, понимаешь? Ну что ты, как ты, скажем, задницу поднимай, я буду подсовывать, как ты будешь общаться? Никак. Поэтому тебя не возьмут на эту профессию, и ты будешь максимум получать не более нескольких долларов в час понимаешь, нескольких долларов в час, ты понимаешь, это будет за день, ты будешь получать 10-20 долларов, ну, я не знаю, 20 долларов в день, ты понимаешь, что это такое? 20 долларов умножая на 30 дней безвылазно работать, ты будешь получать 500, 600, 800 максимум долларов, да ты на эти деньги не просто сосать у шарика будешь, я не знаю, что ты будешь сосать. Далее, ты не имеешь денег, резервов не имеешь, вот просто сразу скажу, если ты приперёшься без денег, будешь жить в каком то палаточном там лагере, да бомжевать, твой социальный статус сразу станет такого уровня, что тебя вообще ни на какую работу не возьмут, будешь там, знаю, ходить какую-то еду благотворительную кушать и так далее. Слушай, ты точно хочешь такой жизни? Если у тебя нет денег, забей. Лучше 6 соток спахай картошку посади и так далее. Что ты, моркошка, картошка там, и все нормально. А теперь важное дополнение. Да, кто считает, у меня-то деньги есть и у меня все будет нормально. Смотри, предприниматель Михаил Фридман, живущий в Лондоне, рассказал, что после блокировки счетов ему придется получать разрешение на трату денег у британского правительства. Расходы Фридмана могут ограничить суммой примерно в 2500 фунтов в месяц. Сейчас цитата Фридмана. Слушай внимательно. Может быть, мне стоит убирать дом самому, говорит Фридман. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это очень неожиданно. Это говорит Михаил Фридман. Один из богатейших людей мира. Поэтому если ты считаешь, что за деньги можно купить все, ты очень сильно ошибаешься. Один из рисков, который возник недавно, но обострился невероятно, особенно в тех странах, которые, ну, российское правительство назвало недружественной страной. Это риск русофобии. Поэтому вы можете приехать неожиданно в страну, прийти в кафе, а вам скажут, а мы русских не обслуживаем. Вам могут неожиданно отключить какой-то сервис и стереть ваши цифровые данные. Почему? Потому что вы русский. Понимаете? Самое печальное здесь вот что. Санкции и вот эти вот все вот эти вещи, они могут увеличиваться, уменьшаться, меняться. Нет никакой последовательности. В Евросоюзе стали прекращать, останавливать программы золотых паспортов или золотых виз. Ну, знаете, это золотые визы и золотые паспорта для богачей. То есть раньше ты мог, например, взять 300 тысяч долларов да, и купить там паспорт какой-то страны и ездить себе по миру и так далее. Вот. Или даже при определенных условиях, за, например, за 5 миллионов долларов мог купить гражданство какой-то страны. Поэтому европейские страны, те самые, которые в списке недружественных стран, они это полностью закрыли, да уж что говорили? отказались выдавать ВНЖ, это вид на жительство, да, нашим соотечественникам в Португалии, Греции, на Мальте, Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент-Китс, Невис, Домик... Сент-Китс. Ребят, короче, все отказались выдавать паспорта и виды на жительство россиян ну все, даже островные государства, которые зарабатывают на этом, в общем-то, им больше не на чем зарабатывать, да, у них своя нефть, торговля паспортами и видами на жительство, у них такая нефть, даже они отказались. Если выбираете все-таки страну, да, выбираете такую страну, где вы не будете третьим сортом, где вы не будете консервами. Знаете, что такое консервы? Урки называют консервами, знаете, таких толстых чуваков, которых они берут на побег из тюрьмы и когда им жрать нечего, они его и съедает, каннибализмом занимается. Вот консервы — это те, которые сами приезжают в какую-то страну с бабками там и так далее, да, а их там просто грабят, доят, поражают в правах и так далее. Короче, не будьте третьим сортом, не будьте консервами. Сейчас очень многие говорят, ну и пусть валят, пусть вот крысы бегут с корабля, иногда типа надо притопить корабль, чтобы крысы убежали, вот все, мы притопили, пусть они... Ребята, остановитесь, остановитесь. Это не отток людей, это отток всего, отток мозгов, отток нашего будущего, отток возможностей. Ребят, люди все равно, если хотят уехать, если их, ну, не приковать наручниками, но ну, они уедут, вы знаете. Вот когда они уедут, надо им сказать, друзья мои, мы понимаем вас. Пожалуйста, где бы вы ни были, пожалуйста, позаботьтесь о безопасности, чтобы вы не были консервами или людьми третьего сорта. Ну, я сегодня об этом говорил. Раз. Второе. Пожалуйста, оставайтесь частью нашей культуры русской, делайте поселение, делайте ассимиляцию, да, держите связи с Россией. Вы наш золотой запас, временно размещенный на, на этих территориях. А людям, которые здесь остаются, тоже ну, все нормально. Ну, те люди уехали, что-то побросали. Отлично вот они бревна, вот строительные материалы, которые раньше были ими задействованы, а сейчас они их побросали, теперь те, кто остался, их задействуют. Мир — это полнота. В мире любая комбинация, она, в принципе, рабочая, она действенная. Главное в этот момент не выйти, знаете, в такую, в ненависть, в поиск врага и так далее, а строить, строить, строить, строить. Всегда тот, кто созидает и строит, всегда построит же делать обычным гражданам, у которых нет больших сбережений, те, кто остается в России, ну вот что делать? Я скажу, что делать. Переучиваться, повышать квалификацию, искать работу с большим зарплатой и так далее. Ну вот такие шаги. Давайте сперва немного статистики. Итак, про персонал страховых компаний. Смотрите, в марте 22 года на 48 процентов уменьшилось количество вакансий по позиции значит страховой брокер. Вряд ли стоит учиться на страхового брокер Ну, вы поняли, да? Я дальше могу перечислять, но вы сами можете в интернете найти наиболее популярные специальности. Отдельно скажу, что спрос на айти специалистов увеличился на сто процентов, вот пишет коммерсант. Ну, знаете, многие уехали айтишники и так далее, поэтому если вы думаете, куда пойти учиться, я думаю, стоит пойти переобучиваться или учиться, если вы молодой человек или молодая девушка, на айтишника. Неплохой вариант. Удивительно, да, многие сейчас думают, сейчас я отсижусь, затаюсь, ну и пусть мне там зарплату уменьшат, а там фирма там сожмется, где я работаю, ну я вот как бы затаюсь и так далее. Ребят, это тупиковый сценарий. Если фирма сжимается и даже снижает оплату вам, бегите из этой фирмы, пожалуйста, поймите меня, услышите. Услышьте меня, если фирма за вашу квалификацию не платит вам деньги и тем более снижает, бегите, просто сейчас самое время да, перейти в другую компанию еще и с повышением зарплаты. Не таитесь и не пережидайте, не сжимайтесь. Сжимание и принятие вот этого ну, подхода, что типа пересижу, пережду, очень опасно. Понимаете? Вы засохнете. Вы будете как тот самый засушенный таракан, который уменьшался в размерах, да, выпаривало, его влага выпаривалась, он все уменьшался, думал, я как-то тут вот побуду, блин. И потом он превратился во что? В гербарий, блин. Ты хочешь быть гербарием? Будешь, блин. меняйте работу, переобучивайтесь, повышайте квалификацию. И для того, чтобы ты мог сделать это с гарантией, здесь ты найдешь ссылку на курсы в моей академии, в Академии Игоря Рыбакова, которые я могу гарантировать, если ты закончишь мою академию, у тебя точно плюс 50 тысяч в месяц будет зарплата. Уяснил? Я приглашаю вас на свой курс, называется алгоритм Рыбакова. Это антикризисный курс, он стоит 100 тысяч. Половину я за вас оплачу, это будет мой подарок. В общем, первая тысяча людей, которые подаст заявки, получат от меня оплату половины. И вот еще что, 10 лучших учеников с этого курса, из этой тысячи я возьму к себе на работу. Высокооплачиваем работу. Да, возможно, кто-то из этих десяти даже станет партнером Игоря Рыбакова. Дерзайте. Итак, что же делать? Жопа существует. Она очень большая, глубокая, широкая и вообще необъятная. Ну и что? Умирать-то мы тоже не собирались. Я, Игорь Рыбаков, отвечаю на это так. Я из России уезжать не собираюсь. Что, на мой взгляд, следует сделать, чтобы минимизировать эту задницу, купировать ее, ну, не дать ей расширяться дальше, вот остановить это вот расширение жопы, что называется, да, и вообще говоря, потом перейти к посткризисному восстановлению и процветанию. Я считаю, что модель Китая была бы для нас сейчас оптимальна. Я считаю, что нужно очень много строить внутри страны. Дорог, больниц, школ, производств, всего. Так же, как Китай делает. Китай не отвозит деньги в Британию покупает Челси, футбольный клуб. Китай строит высокоскоростные железные дороги. Китай построил за последние 30 лет столько дорог железных, автомобильных и столько объектов инфраструктуры, сколько за десятки лет построил весь мир. Я считаю, это китайский вариант для России. Вот я считаю, что надо продолжать взаимодействовать с миром, с разным, и с теми же странами, которые назвали недружественным западом, взаимодействовать, но менять товары в обмен на товары. Не товары в обмен на их там какие-то чубаксы или что там, ну какие-то доллары, там, евро, фунты. Нет, товары в обмен на товары, Ну при этом используя какие-то в клиринговых расчетах что угодно, может быть, чеки, переводные, рубли, доллары, неважно но, во всяком случае, не накапливать так называемые резервы, то есть надо отсоединиться от Бреттон-Вудской этой системы, не накапливать эти какие-то бумажки, которые потом хранить в банках, которые можно легко арестовать. Ну, то есть, еще раз говорю, надо просто урок этот усвоить. Представь себе, у тебя дом, но ты вместо того, чтобы бабульки, которые зарабатываешь, и построить свою горку, баню, там, что-то, да, ты вместо этого построил баню и горку на участке соседа. Ну, почему-то, вот просто не спрашивай меня почему, я хочу знает почему. Почему-то ты построил там горку, газон посадил и баню, и в какой-то момент сосед пришел, тебе сказал, спасибо, дорогой товарищ, все, вот здесь я ставлю забор, не ходи больше ко мне. И вы такой, подожди, так а я же строил там баню, там горку и так далее. Он говорит, я тебя в гости не приглашаю, все, а ежели ты придешь ко мне в гости, то будешь консервами или третьим сортом. Мы страна людей, которые себя во всем лишали, не строили свои школы, детские сады, дороги, больницы, промышленность свою, не, ничего не строили. Мы отвозили деньги куда-то. Поэтому, если ты не хочешь быть этим чуваком, который построил горку, баню, вот этому соседу, а потом сосед тебя послал, на, <связь> все понятно. Поэтому слушай внимательно, что я сейчас говорю, потому что без этого <связь> нас будет, нас будут дальше Сидорову козу, понятно? Страдать по этому поводу бессмысленно, понимаете, вот бессмысленно. Сейчас надо просто возрождать сторону заново, строить страну своими руками. Производство, новая индустриализация. Дальше, бережливая технологичность. Слушайте, нам нужно возродить микроэлектронную промышленность, нам реально нужно уметь производить все основные там, ряды для этих там, компонентов, там, бытовой техники, там, космической техники и так далее, запчасти для автомобилестроения, да. И это будет очень сложно возродить, еще раз говорю, это просто жесточайшие потребуют перенапряжение для экономики, но выхода б, другого нет, ребят. И самое главное теперь в финансовой системе надо запретить судный процент выше 6 процентов. 6% судный процент — это способность ну, договариваться обществом и финансировать вот такие важные стройки, дороги, больницы, объекты инфраструктуры и так далее — это тоже ключевое решение. И еще одно — 100 тысяч рублей — минимальная зарплата труда, минимальная. Врач, ты, санитар, уборщик, клининг, самые младшие профессии — 100 тысяч рублей. Тоже важно. То есть мы должны сейчас опираться только на себя. Точка опоры у нашей страны есть мы сами. Богатая страна — это страна богатых людей. Нет стран богатых, где люди бедные. В России очень бедные люди и следует начинать с людей. И все это новое строительство невозможно, если мы будем продолжать ненавидеть друг друга, ругать друг друга, не любить себя, опора на человечность. Человечность — это величайшая особенность русской нации, она всегда была и она всегда просыпалась в тяжелые именно времена. Тяжелые времена всегда в России рождались сильных людей. Так давайте же пусть эти тяжелые времена, да, это жопа, большая беспросветная жопа, тяжелые трудные времена, пусть они породят нам нас, новых. Давайте размножать хорошее